Прошла очередная защита дорожной карты института. Это демонстрация достижений и вовлеченности коллектива в процесс построения единой стратегии университета. Одним из вопросов защиты дорожной карты института экологии и природопользования стал вопрос инновации о подготовке кадров института на уровне магистратуры. Эта тема, кстати, является актуальной почти для каждого института университета обсуждения конкретных проблемных моментов каждого института в отдельном институте. Здесь нельзя вот, опытом подойти и сказать, вот, давайте в каждом институте две программы магистрские сделаем. Это было очень легким ответом на те проблемные моменты, которые есть. Потом, насколько они будут востребованы, куда они пойдут работать. Если все будет одинаковый раз, тогда возникают вопросы необходимости корпоративных университетов самих предприятий, которые еще там. Полтора, и в в Институте экологии природопользования, в отличие от прошлого года, многие вопросы, связанные с уровнем заработной платы, необходимостью ремонта аудитории, были сняты. А вот вопрос об увеличении количества и качества статей, публикуемых в базах Web of Science, остались. Наши поддержку таким узнавлениям, как quantum marine sciences, geography, environmental forestry and biological sciences. Именно эти предметные рейтинги и будут нами рассматриваться в дальнейшем. Мы могли бы, то есть нашей задача стоит достижение позиций в предметном рейтинге biological sciences и environmental sciences в позиции 151.200.2020 года. Инновации и свежие идеи необходимы прежде всего для выполнения задачи, которую поставил перед собой Институт, достичь к 2020 году высоких позиций в предметном рейтинге КЮС по направлениям биологии и экологии. Для этого научные сотрудники объединили свои усилия с двумя стратегическими академическими единицами ⁇ это Островызов и Эконефть. Анастасия Иванова, Леонардо Влетьяров, Универньюз.